Дорогие друзья, здравствуйте! Я рада вас приветствовать на моем канале Астрология Сверх и И данный видеосюжет достаточно срочный, как говорят, экстренный. Весь мой почтовый канал и сообщения с вами завалены. Директ, почтовый сервис, личные письма и все, что вы знаете, куда можно мне написать. Со всех сторон идет один вопрос. Что происходит, как, как спасаться, что это такое, что делать? Я еще в прошлом году для всех давала информацию в открытом доступе, и кусочек этой информации прямо сейчас вы можете посмотреть и прослушать. По статистике, это уже известные факты, Двадцатый год, будучи високосным, и все високосные года всегда более сложные, несущие повышенный аварийный фон, несущие какую-то статистически большую, информацию, я не знаю, болезни, катаклизмов, аварийности, ну, в общем, богат на все вот такие не совсем приятные моменты. И поэтому каждый четвертый год, когда он приходит у нас високосный, мы проживаем ну, определенные, ну, некую, так скажем, усиленную. 2020 год это год э, нулевой. А нулевые годы, я скажу уже немножечко секрет, которыми делюсь на своем вебинаре, который у меня прошел не так давно в преддверии коридора затмений, где я рассказала очень много полезных фишек и информации про 2020 год. Но здесь вам просто скажу о том, что все нулевые года, это, соответственно, все, что заканчивается на ноль, они несут определенные такие перенастройку, да, такую очень очень определенную ну, закономерность, да, это обнуление, период обнулений и определенных таких ну, фатальных, может быть, да, перемен и закономерности, которые астрологически в этом году еще и больше укрепляются, потому что весь фатум, который сейчас будет в двадцатом году происходить, завершится только в 2021 году. Очень длительный период астрологических влияний на всех нас, очень важный момент, потому что как мы в него войдем, как мы впишемся в эту программу, как мы сами себе нарисуем эту картину нашего счастливого нового года и новой жизни и нового будущего, то это будет очень много, да, потому что очень многие программы сейчас в 2020 году, они будут слетать. Слетать и будут слетать с какой-то по разным причинам, с кармических каких-то весов, да, потому что нам сейчас дается как раз для этого время, которое мы... Если не умели что-то выполнить раньше, они будут либо мы опаздываем что-то делать, но они будут обнулять это. И не факт, что это обнуление будет для нас нести очень-очень хорошие да, изменения. И сейчас я хочу сказать, что буквально вчера провела вебинар, который посвящен у нас двум важнейшим событиям 2020 года. Первое ⁇ это астрологический новый год, который у нас наступает 20 числа. И все, что можно сделать в этот период, это период трансформации и закладки долгосрочных программ, которые мы обязаны обязательно делать. Это самый важный период для меня как астролога, потому что это не только мой персональный праздник, это и информационный... Канал, через который астролог понимает, как закладывается жизненная программа человечества. И я подробно рассказала на своем вебинаре, какие события нас ожидают, к чему готовятся, какие идут трансформации, что будет в этой э, части нашей жизни, потому что мы вошли в определенный новый эпохальный период, новая эпоха. И все, что сейчас происходит, я не побоюсь этого громкого заявления, это необходимо планете это необходимо мирозданию и все события которые будут развиваться у нас в этом году это самые ключевые и эпохальные, значимые события, к которым нужно так или иначе быть готовым. Я дала всю информацию на своем вебинаре, подчеркиваю еще раз, для тех, кто ценит свою жизнь и кто понимает, насколько уникальная информация, которой я делюсь. Действительно, я не готова давать эту информацию в открытом доступе, потому что очень много негатива, очень много разного эм, оскорблений и прочей информации я иногда встречаю в своих видео. И мне совершенно не хочется доказывать свою компетентность и профессиональность Вы прекрасно знаете, что я двухкратный дважды астролог года Признанный эксклюзивными издательствами И это уже доказывает то, что мои знания эксклюзивные, уникальные и ценные Я ценю свою жизнь, я ценю те знания, которыми я с вами делюсь И этими знаниями я с огромным удовольствием делюсь на своих вебинарах И встречах в закрытой школе астрологии и в Хабблашвили Внизу под этим видео можно присоединиться к нашей вчерашней встрече, получить информацию и, пожалуйста, не волнуйтесь, если вы смотрите это видео чуть позднее. Вся информация всегда имеет пролонгированное действие и ценность внутри этого видеосюжета будет иметь свою значимость в течение всего 2020 года. Я всем вам желаю хорошего настроения, несмотря на всю панику и весь ажиотаж, который сейчас происходит. Пожалуйста, соблюдайте, сдерживайтесь психоэмоционально в происходящем на волне спокойствия, насколько это возможно. По крайней мере, если у вас нет возможности присоединиться к нашей встрече, просто берегите себя, берегите свое здоровье и будьте благоразумны. И я, конечно же, хочу еще раз подчеркнуть всю необратимость этого периода и напомнить о том, что этим летом у нас предстоит цикл из трех кармических затмений на целых шести, подчеркиваю, шести ретроградных планетах. Это крайне серьезное время, которое нас готовит к лету, а мы все прекрасно знаем, что лето для России – это всегда достаточно тяжелый период. Будьте благоразумны. Всех вам благ. Обнимаю каждого. Ваша вера